Сегодня мы присутствуем на микрорайоне строителей по улице Жукова 12, там где было попадание прямое на седьмой этаж. Как видим, работы по восстановлению, скажем так, частично уже выполнены. Уже нет таких сквозных дыр, и плиты с 8-9 этажа не обрушатся. Но, как видим, практически еще не все восстановлено, то есть некоторые же Жильцы, у которых повреждены балконы так и не останавливают их отсутствие средств либо еще какие то проблемы говорят о том что не все восстановлено здесь как мы помним в этом же доме еще раньше был прилет на крышу 9 этажа но восстановительные работы Владелец этой квартиры так им не делает. По идее, им должен помочь Джек с восстановлением. Но, как видно, из кадров пока ничего не восстановлено. пакетов, которые были выбиты при взрыве, вы видите на кадрах. Это не один десяток квадратных метров осколения. Сегодня мы также побывали возле разрушенного помещения ЖЭКа на строители. Тоже ведутся ремонтные работы, как видите. Укрепили стену швеллером. Помещение пока пустое. Ну и вот последний объект, который мы бы хотели посмотреть. Как видно, основительные работы ведутся. плиты сверху стяжка сделана. Но боковая сторона пока еще не отремонтирована.